здравствуйте меня зовут геннадий половинкин я являюсь партнером новой социальной сети российской свайпл мы проходим обучение в школе спикеров и вот нам дали такое задание подобрать задний фон подобрать освещение и записать видео что я и делаю в этом видео я должен рассказать еще и об своих увлечениях. Мои увлечения это видеомонтаж. Осваивать видеомонтаж я начал самостоятельно в 2009 году. Ведь именно в 2009 году я значит, начал работать с такой большой профессиональной программой, как Adobe Premiere Pro. Ну и сейчас я и владею, можно сказать, на уровне. Еще я освоил программу Camtasia и много-много других программ и сервисов, которые сейчас в достаточном количестве имеются в интернете. Эти программы я использую для того, чтобы делать эм, определенные какие-то зарисовские этюды, эскизы, которые потом использую при монтаже больших видео своих. Ну, не только больших, вообще роликов. Вот. И это мне очень-очень нравится. Ну, наша российская социальная сеть Свайпл это новая сеть, сеть нового формата, которая позволяет не только размещать свою информацию и рассказывать о своих проектах, вести свои блоги, но еще и зарабатывать, ребята. Вы можете просто зайти зарегистрироваться бесплатно. Регистрация бесплатна по ссылочке, которая будет расположена вот под этим видео. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь, регистрируйтесь. Но имейте в виду, что в этой социальной сети имеются 6 тарифов. Первый тариф Smart, он стоит очень-очень дешево, всего лишь 1000 рублей на все оставшееся время. Вы один раз оплатили и пользуетесь. Всеми прелестями этой сети вам будут доступны и редактор, и значит, публикация видео, и публикация картинок. Есть еще тарифы, которые позволяют иметь определенные виды доходов. Это активные и пассивные. Вот я, например, приобрел для себя пассивный доход в виде тарифа стандарт Pool. Этот тариф мне позволяет, ничего не делая, ежедневно получать доходы. Конечно, если я хочу увеличить ежедневные свои доходы, я буду приглашать пользователей в эту сеть. И когда пользователи будут покупать тарифы, или публиковать рекламу, или еще что-то, осуществлять какие-то действия, это социальная сеть будет выплачивать мне 10% от всех транзакций на площадку. Вот представьте себе, какой я перед новым 2023 годом сделал себе подарок. И вас приглашаю к участию. Ссылочка находится под этим видео. Пожалуйста, проходите регистрацию и включайтесь в мою команду и если возникнут вопросы я с удовольствием готов ответить на все ваши запросы